Восемь реперных точек на кола года, с которыми вы хорошо знакомы и о которых мы, конечно же, сегодня упомянем, это моменты, когда мы ненадолго, буквально на мгновение останавливаемся в потоке времени и фиксируем результат, ориентируемся на том пути, на той дороге, которую мы называем жизнь. Этот путь может быть единоличный, как бы личный вирт, личная карма, личная судьба, но также и он и общественный, потому что мы живем не сами по себе, а живем в среде себе подобных, в обществе людей, с которыми нас связывают связи того или иного уровня и все это имеет значение. Но всегда важно иметь возможность остановиться вместе со всеми или в одиночестве и зафиксировать свой результат. Промежуточный результат, как бы немножко скорректировав движение своего пути. Вот на это и рассчитаны восемь праздников, накола года, восемь древних языческих праздников, которые мы с вами познаем, постигаем как в теории, так и в практике. И конечно же, они связаны с первичными силами, со стихиями, силами, и энергиями, которые не зависят ни от чего, которые были всегда и будут всегда, и времена проходят, и люди проходят, и цивилизации создаются и падают, а стихии все равно существуют. Именно на этой базе мы всегда строим э, свое миропонимание, языческое миропонимание, которое дает нам возможность э, быть независимым от процессов, цивилизационных процессов, которые происходят сейчас и всегда. Было бы, конечно, неразумно воспринимать эти праздники исключительно как аграрные и давать им именно такую смысловую нагрузку, это слишком просто. Это слишком примитивно и, возможно, достаточно просто для людей, которые живут, которые не, живут не задумываясь, которые не помышляют ни о волшебстве, ни о магии, не пытаются понять основы этого мира, не пытаются изменить самого себя, без привлечения сил, смысла и сути которых он не понимает опираясь лишь не только на собственную суть и на собственную волю, познавая себя. И конечно, это праздники не, не только аграрные. Аграрными они становятся в проявлении, в ритуалах, в коннотации между человеком, его природой и природой, которая в этот момент его окружает. Но за всем этим мы с вами видим более глубокий смысл, более мистический смысл, более оккультный смысл. И вот от этого смысла нам ни в коем случае нельзя уходить. Когда мы начинаем рассуждать, проходя через эти праздники, о том, какая ритуальная нагрузка ложится в момент исполнения мистерии и зацикливаемся на это, мы совершаем ошибку что есть, что пить, куда ходить, какие дары приносить, все это имеет значение только в том случае, если ты понимаешь смысл происходящего. Когда мы опираемся лишь только на инструкцию, связанную с правилом проведения ритуала, мы рискуем забыть смысл. И вот этого мы с вами, конечно же, будем стараться избежать.